Индустриализация, раскулачивание, победа в войне и репрессии. Приветствую на канале Шарабара. Пока мы не начали, я предлагаю вам подписаться на данный канал, чтобы не пропускать новых видео по данной теме и остальных в том числе. СССР при Сталине Пожалуй, в нашей истории нет более неоднозначной фигуры, чем Иосиф Виссарионович Сталин. Это и тоталитарный лидер, практически присвоивший себе высшую должность и автор многочисленных репрессий и руководитель страны-победителя во Второй мировой войне. В 1924 году Ленин скончался и разгорелась жесткая борьба за власть, выиграть которую удалось Иосифов Виссарионовичу Сталину. Более того, он повалил Троцкого, окончательно разошелся с Зиновьевым и Каменевым, а также стал методично усаживать на все руководящие посты собственных сторонников. В ноябре 1927 года Троцкого и Зиновьева официально исключили из партии а в следующие пару лет за ними последовали такие идеологи как бухарин рыков томский Сырцов, Рютин и прочие соратники, помогавшие свалить Троцкого. На 17 съезде ВКП-Б в 1934 году имя Иосифа Виссарионовича было произнесено более полутора тысяч раз. Однако еще до того, в 1927 было принято решение о коллективизации. В это же время проводилась индустриализация страны. Строились заводы, фабрики, все развивалось и поднималось просто невероятными темпами, несмотря ни на что. Именно в это время возник знаковый лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое дело. Детства. Удивительно, как быстро Сталину удалось расправиться с оппозицией. Троцкий, который считал, что именно он возглавит партию, был выслан Сталиным из страны. Начиная с 1929 -го года, Зиновьев и Каменев, которые возглавляли оппозиционное движение против Сталина, поплатились за это исключением из партии и последующими репрессиями. А после убийства Кирова начались обширные чистки оппозиционных сил, и вскоре они были полностью уничтожены. Часть видных партийных деятелей постигла та же участь. 30-е годы 20 -го века ознаменовались началом расцвета сталинской эпохи. Теперь он принимал решение в одиночку и поступал так, как считал нужным. Этому способствовали массовые репрессии, прокатившиеся по всем уголкам огромной страны. Карающий орган в лице НКВД поставил этот процесс на широкие рельсы. Любой человек мог быть осужден, сослан в лагерь или расстрелян практически без суда и следствия. Не пощадил Сталин и военных специалистов, неприязнь которым осталась у него со времен обороны Царицына, который с 1925 года переименовался в Сталинград. По рядам военнослужащих прокатились масштабные чистки, однако неправильно считать организатором репрессий одного лишь Сталина. Миллионы доносов составленных обычными советскими гражданами говорят сами за себя. К тому же было достаточно перегибов в исполнении сталинских указов на местном уровне, особо рьяные исполнители могли дать фору самому вождю. Если же посмотреть с другой стороны, поднять Страной из разрухи и привить населению новую идеологию – огромный и неблагодарный труд. Поэтому жесткие и даже репрессивные меры – это не прихоть, а скорее необходимость соответственно эпохи. Годы раскулачивания и насильной организации крестьян в колхозы до сих пор ставят вину Сталину. Но это палка о двух концах. Несомненно, процесс коллективизации происходил крайне жестко и в ускоренном режиме. Это явилось следствием разрухи и продовольственного кризиса в стране. Существовал ли в данной ситуации иной путь? И каким образом можно было помочь Советскому Союзу подняться из руин? Вопрос далеко не праздный, он остается открытым до сих пор. Когда сельхозпродукция стала производиться с избытков, глава государства начал продавать ее за рубеж. В обмен приобреталась индустриальная техника для развития промышленного производства страны, которая хромала на обе ноги. Сталин хотел превратить молодую советскую республику из отсталого аграрного придатка в индустриальную державу. Он развернул сеть научно-исследовательских институтов и поднял заработную плату ученым. Сталин стремился проникнуть во все передовые технологии и не просто перенять их у Запада, а сделать свои намного лучше и эффективнее. Не забывал Сталин и о пропаганде своей политики в народной среде. Не уставая объявлять себя верным последователем ленинского дела, он к концу 30-х годов сообщил, что строительство социализма в одной отдельно взятой стране завершено. А все помехи на тот момент организуют вредоносные единицы, которые хотят помешать советской власти исполнить волю народа. Под этим соусом развернулась настоящая охота на врагов народа кто тем или иным образом поддерживал мнение Троцкого или состоял в оппозиционном блоке, который организовали Каменев и Зиновьев, были подвергнуты жестким репрессиям или уничтожены. Можно много спорить о качествах Сталина в роли руководителя Ставки Верховного Главнокомандования, но факт остается фактом. Он привел страну к победе над нацистской Германией. Сразу же после войны была проведена глобальная чистка, в ходе которой многие народы были депортированы, лишившись собственных автономий, что едва не привело к бунту. Однако, согласно заявлениям проявления, Сделано это было в целях безопасности, ввиду массовой поддержки Гитлера во время военных действий. Нужно сказать, что добрая доля правды в этом имеется, хотя мера пресечения была выбрана очень крутая. В 1947 была проведена денежная реформа, при которой старые деньги менялись в пропорции 10 к 1. В 1948 году было принято еще одно знаковое решение – Сталинский план преобразования природы, который открыл дорогу первым стройкам коммунизма, таким как Днепрогэс, Магнитка, БАМ и множество иных Не на Столько крупных и значительных. Вопреки всем нападкам, страна росла, развивалась, промышленность работала настолько эффективно, чтобы обеспечить колоссальные достижения, оспорить а которые невозможно. Стоит сказать, что спустя всего лишь 8 лет после смерти Сталина первый человек полетел в космос. Многие историки сходятся во мнении, что апогей тоталитаризма и сталинских репрессий пришелся на послевоенные годы его правления и вплоть до его смерти. С другой стороны, только что поднятая с колен страна после войны опять лежала в руинах. Большой вопрос, можно ли в кратчайшие сроки восстановить экономику и вывести промышленность на прежний уровень, используя либерализм и лояльные методы. Главе государства пришлось мобилизовать все свои силы и умения, а также имеющиеся ресурсы, чтобы в самый короткий срок вновь вывести страну в лидеры. И это ему удалось, несмотря ни на что. СССР под руководством Сталина даже превратился в могучую ядерную державу. И пройдемся по плюсам и минусам. Плюсы. Возросла средняя продолжительность жизни среди населения до 70 лет значительно снизился показатель смертности на 60%, в том числе произошло снижение в 3 раза детской смертности, сократилось потребление алкоголя более чем в 2 раза, страна достигла полного отсутствия наркомании, большой экономический прорыв в достижении уровня дохода населения выше уровня прожиточного минимума для всех граждан страны, троекратно увеличилась производительность труда, полное истребление безработицы и тунеядства, полное устранение организованной формы проституции, которая стала также считаться тунеядством ресурсы страны, национальные блага были достоянием народа СССР. Все это было либо бесплатным, либо незначительной стоимости. Для людей сделали общедоступными бесплатное образование, медицину, отдых, проезд. Даже жилье предоставлялось бесплатно, пожизненно и с правом наследования. Культурное времяпрепровождение, такое как посещение музеев, театров, достопримечательностей, стоило копейки. При Сталине была произведена большая образовательная реформа. Во много раз увеличилось количество учебных учреждений. Начальной школы в два раза. Средние в 16, высшие и средние профессиональные учреждения более чем в 11 раз. В связи с этим возросло число специалистов различных профессий, количество научных работников в полтора раза увеличивалось количество студентов высших учебных заведений. Следствием образовательной реформы стал научный прорыв, в частности в ядерной и ракетной областях. Помимо этого осуществилось расширение развития ПВО, автоматизация технологических процессов, большая направленная газификация страны, вырос золотой запас страны более чем в 6 раз по сравнению с 2020 годом, ознаменовавшим золотой упадок страны. При Сталине было построено более полутора тысяч крупнейших индустриальных объектов, заводов и фабрик. Это и Днепрогэз, Уралмаш, ХТЗ, Газа, ЗИС, заводы в Магнитогорске, Челябинске, Норильске и Сталинграде. Было создано ракетно-ядерное оружие, хотя до сих пор ведутся споры о роли Сталина в этой области. Минусы. Произошло сокращение рождаемости. В большей степени это влияние последствий войны, так как значительно сократилось число деталей народного населения, но и существенным здесь стал рост городов в те годы, а также вовлечение женщин в промышленную сферу. Велась неравная политика среди партий Коминтерна с последующим распуском данного органа. Это привело к необратимым последствиям в коммунистической идеологии, а следовательно ослабило влияние коммунистического движения, что в целом повлекло за собой массу негативных последствий. Большим ударом для идеологии страны оказался отказ Сталина поддержать ее продвижение на Западе. Таким образом, коммунизм процветал в основном лишь в СССР и, естественно, потерпел поражение под натиском капиталистического строя соседних стран, что наблюдалось в конце 80-х – начале 90-х годов. Ликвидация кулачества как класса. Страшный голод 32-33 годов. Весь урожай крестьян забирали города. В итоге от голода, по разным оценкам, погибло от 5 до 10 миллионов человек, преимущественно дети. Сельскохозяйственное производство полностью подчинено государству. Говоря о правлении Сталина, нельзя не сказать о репрессиях. До сих пор многие оправдывают его действия. Политические преступления – основная причина репрессий, точнее повод. Политическое преступление выражалось не только в поступках, но и в словах, во взгляде в родственниках за границей, выражение мнения отличного от идеологии коммунизма. Около 5 миллионов человек было осуждено по политическим соображениям. Около 800 тысяч были приговорены к высшей мере наказания. Миграция тысячи российских граждан, лучших умов, интеллигенции, творческой элиты за границу. Таков вот вкратце, разумеется, период правления Сталина. Насим, позвольте, откланяться. Совсем скоро увидимся.